Ты Сергей, нет? Сергей? Чего надо? Не-не, спасибо. Чувак, а давай не по карте? У меня карта там привязана. Давай не по карте. Миссис Похоже, нет. Сейчас посмотрим. Ребят, пошел погулять по территории своего нового апартамента. Вы знаете, температура у меня, болею немножечко но вроде с каждым мне все легче и легче, сегодня еще легче, но правда сейчас температура 38,4. но я вроде таблетку наглотался, <coughs> медикаменты необходимые принял стало полегче, я думаю, ну что сидеть, ну не могу, ребят, сидеть, когда такая красота поэтому иду просто гулять по своему апартменту. сейчас выйду на море вот такая красота, не знаю, море там вроде, судя по картам, но если там проход, не уверен сейчас вместе с вами посмотрим, видите, вот такие домишки здесь имеются тоже в общем, красиво, красиво, ну и такая красота, ребят, я вам скажу, приедается Придается все равно, уже, уже тебе это не кажется таким красивым. Ну, окей, ну, пальмы, ладно, хорошо. Жара, ну, жаро не удивишь вроде меня. Готов к новым путешествиям, готов к следующему страну. скоро я вам их покажу. Шел-шел, ребята, и вот такой вот выход на общий пляж. В этих апартаментах, как я понимаю, своих уже пляжей нет, хотя они, в принципе, свои, но просто для многих апартаментов тоже сюда не заедешь, там тоже стоит охрана и тоже по пропускам, но для многих отелей, не только для одного. Кстати, ребята, вы знали, что 60 лет назад вот здесь ничего не было? Вот я сейчас иду просто по берегу. Куча-куча разных отелей. Разные, разные, разные. Самые разные. Куча звезд, охрана. Все такое. Звезд я имею в виду а рейтингу отеля. Хотя, как мы видим, это особо не влияет. 5 звезд и там 5 звезд. Это довольно разные отели. Буквально 60 лет назад начали здесь что-то строить. Отельчики небольшие. И эту землю облагораживать. А до этого здесь были просто джунгли джунгли, такие очень насыщенные зеленью. Я видел фотографии, я гуглил, я смотрел. Такие дела, ребята. Так что изучаем с вами вместе. Изучаем все вместе с вами города, отели, страны. В общем, ребят, я вроде немножечко уже выздоровел. Немножечко выздоровел. Бывает такое? Ну, короче, не до конца еще чуть плохо себя чувствую, но пора это себя приходить такси вызвал сейчас поеду тест ковид сделаю я думаю понадобится завтра вылетаю в Нью-Йорк из Нью-Йорка длинный длинный три предстоит мне преодолеть до Таиланда очень долго лететь ну а что делать что делать деваться некуда в общем, хай. В общем это ага вон мой таксист ждет меня такие они шарлатаны тоже эти таксисты черт возьми такие блин ребята нам нам экскурсовод сказал если ты твой белый то они думают, что вы американец, если вы американец, то вы богатый, с вас можно что-то поиметь. И, в общем, они такие шолотаны. Я одного таксиста вызвал, он говорит, чувак, а давай не по карте? А У меня карта там привязана. Давай не по карте. Я говорю, почему не по карте? Ну, давай кэш. Ну, тогда от говорит, я не поеду, прикиньте. Вот другой приехал, по карте. Ай. Ай. Ребята, всем привет, новый день. Мне уже легче намного, я уже почти выздоровел, сегодня целый день нет температуры, но ну, в общем, кайф. Сейчас я иду встретиться со своим подписчиком, где-то он буквально рядом здесь заселился. Но ну, по морю, в принципе, почти везде можно дойти. Бывают, конечно, такие отдаленные районы, отдаленные отели вдоль моря тоже. но да, пешком идти несколько тяжелее, дольше, но в принципе, в принципе, везде так дойти, дойти возможно. Даже иногда быстрее, чем на машине, долго-долго объезжать, заезжать. А тут вот прям вдоль моря мы договорились, в обоих нет связи. Поэтому просто будем вдоль моря идти, и сейчас с моим подписчиком Сергеем увидимся. Чем рассказать? Завтра уже вылетаю в Таиланд, ребят. Вы этот ролик, к сожалению, видите, когда я уже нахожусь в Таиланде. И все те ролики из Доминиканы, которые вы видели, вы видели уже тогда, когда я был в Таиланде. Но иначе никак, ребят. Я не могу все сразу бац и трехчасового видео опубликовать на Ютубе, правильно? Поэтому в Инстаграме самая актуальная информация. Вот сторис я сейчас прям беру и снимаю выкладываю в Инстаграм. Посты выкладываю в Инстаграм прямо из тех мест, где я вот прямо сейчас нахожусь, поэтому если хотите актуальной информации, переходите в Инстаграм. Нет, значит, в Ютубе тоже будет, но просто немножко поздно. Что вам рассказать, ребят, интересно, пока иду встречаться с твоим подписчиком. Кстати, вот там один мой подписчик, вон там другой мой подписчик, третий сегодня улетел, четвертый позавчера улетел, пятый скоро прилетит, но я уже улечу. Блин, классно, YouTube, это вообще супер, ребят, спасибо, спасибо, что смотрите, спасибо, что путешествуете вместе со мной иногда. В Таиланде тоже много подписчиков ждут, уже писали. Сегодня такси вызывает интересную ситуацию. Думаю, что они самые хитрые, они самые умные, а мы дураки, нас легко развести. Но мы из России, мы русские, с нами Бог, правильно? Поэтому не получится. Ну, иногда получится, но вообще нет. И, в общем, они что делают? Я Uber сегодня вызываю, там цена там, ерунда, мне надо было доехать COVID тест сделать. В общем, я вызываю Uber, Uber стоит там 3-5 долларов. Он мне говорит, чувак, в личку пишет в Uber. Ты знаешь, это дешево для меня. Я давай сейчас приеду к тебе, а я вижу, что он стоит на месте, он не едет, он со мной торгуется. Ты, говорит, отменишь Uber и заплатишь мне больше. Давай так, или я не поеду. Я говорю, ты что, смеешься? Ну, Uber столько дает. Ну, это мне мало, типа. Я говорю, ну, а я при чем? Это Uber столько дает. Нет, типа. Ну, дед, говорит, отменяй сам. Я не, я не могу отменить. I don't have options, типа, я не имею такой опции, у меня нет такой опции. Я говорю, ну, дурака включать, потому что если он отменит, то у него рейтинг упадет, мы поняли. Соответственно, для него будут какие-то последствия. А для меня тоже будут последствия, если я отменяю Какие-то там фи будут, Cancellation фи, А это не по моей вине, по твоей вине. Ты хочешь менять. Я говорю, я не буду отменять, сам отменяй. У меня нет такой options. Я говорю, у меня тоже такой нет options. В итоге торговался-торговался, стоит на месте по-прежнему, потом взял, он подтвердил, что едем и потом взял, как-то там отменил. Ну, короче, странные ребята, блин. Везде бабки-бабки-бабки хотят. Ему нужны деньги-деньги-деньги этому Навальному, да? Я впервые вижу такого человека. Ему только нужны деньги, деньги, деньги. Вот, ребята, что еще? Приехал делать PCR-тест, а PCR-тест, я сейчас через Америку полечу, и у меня не такой connection fly, а я сам отдельно брал до Америки, до Нью-Йорка, и из Нью-Йорка уже сингапурскими авиалиниями я полечу там долго-долго-долго, много-много часов я буду лететь в Таиланд. Я вам тоже это все буду показывать. Так вот, я пришел в PCR-тест делать, они говорят, а, тебе PCR-тест, а кому он нужен? Он особо никому не нужен. В России не нужен PCR-тест. Куда то там еще полетишь? В Украину? Еще куда? Нигде не нужен. Нигде не нужен. И они говорят, а, PCR-тест, а, окей, 180 долларов. Я говорю, чего? 180 долларов. За что? За тест. Я говорю, а что так дорого? воздурели что ли? Почему 180 долларов? Ну, у нас такая цена. Я говорю, не, извините. Я вышел, пошел в кафе, кушать, сел. Сижу, кушаю, думаю, что же делать, что же делать. Начал гуглить, та, та та та звонить везде. Телефон, местная симка у меня что-то сломалась, не работает. Непонятно, они же не могут объяснить, никто не разговаривает Даже вот в лучших отелях, вот это Лаписан, 5 звезд, очень крутой, дорогой Никто по-английски не говорит И раньше, когда, и вот вы послушайте меня и еще раз убедитесь в этом а Раньше, когда там пафосные девочки всякие в инстаграме писали Ой, они даже не говорят на английском, ну как это возможно? Я думал, что они реально, ну, типа, пафос нагоняют на себя Они такие крутышки, они знают английский А вот вокруг все, все никто ничего не знает, типа, и так далее, и так далее Чего надо? Не-не, спасибо. Блин, представляете, здесь же прям я просто записываю видео, он это видит, а он мне говорит, давай нюхнем. Зачем? Зачем не хнуть? Ну вот, то есть вообще не боятся. И, и, и раньше я думал, что это, это пафос, они а пафоса нагоняют. А оказалось, это не пафос, а оказалось, это реально бесит. Реально бесит. И когда они знают на каком-то базовом как я, например, то окей. А когда. Вот и Сергей пришел, видите? Только-только я вам рассказываю, что иду на навстречу. Ну как иду, я стоял на месте. И вот и Сергей. А, это не Сергей, это место какое -то. Ты Сергей, нет? Сергей? А, не, не Сергей. Я думал, ты мой подписчик. Ганджа. Ганджа? Hello. Russian, Russian. Russian friend, hello. Ганджа, Окей, ганджа. Bye-bye. А, прикольно, Да. Я думаю, это мой подписчик. <смех> я думаю, какой-то на место похож, сильный черный. Серега, перепутал тебя. Ждем Серегу, сейчас придет. Ну и... <смех> а он идет, мне машет, и я ему тоже машу. думаю, значит, подписчик. Ну, короче, ребята, что дальше? И дальше... То есть это, это реально бесит, когда они не знают даже на, на, на моем скромном, убогом уровне, когда ты можешь объясниться, спросить, еще как, где. А они не могут. Они не могут объясниться. Они не могут. Они знают, yes, yes. И good Night даже не знает. Все. Good morning, или Еле-еле редко-редко знает. Остальное нет. Это, конечно. Но ну, это не такое, чтобы я не могу сказать, что это прям минус какой-то. Ну просто это такая вот неприятность, мелочь такая вот штука, которая тебя несколько иногда э выводит из себя, когда ты хочешь что-то заказать, тебе приходится долго-долго-долго объяснять, и ничего не получается. Ребят, ну что, я съезжаю из своего апартмента, вот моя сумка, я практически выезды это самое главное, потому что мне предстоит очень длинный путь, сейчас я еду в аэропорт, такси меня он там уже ждет, сейчас подъедет, в 12 дня у меня вылет, в час дня, точнее у меня вылет в Нью-Йорк, это отдельным я билетом брал, по-моему там 100-150, может быть 200 долларов, там в 4 я буду уже в Нью-Йорке. У меня одежда никакой теплой нет, поэтому я вот так, но еще у меня свитерок, там есть штаны. Я буду сидеть в аэропорту 4 часа, и в 8 у меня уже вылет с сингапурскими авиалиниями куда-то, то ли в Сингапур, то ли в Германию, то ли еще куда. В Сингапуре точно у меня есть остановка одна, сколько их всего, я не помню, но весь э, путь у меня составит до... Пхукета у меня составит, по-моему, 30 часов. Ну, то есть, просто с ума сойти. А 10 часов только я буду гулять по Сингапуру вместе с вами, по аэропорту красивому. Ну, короче говоря, что-то будет интересное и утомительное, как я понимаю, потому что так долго я еще, конечно, не летал. Но оно того стоит, я думаю, потому что это Таиланд. Ребята, сегодня у меня посадка будет вот в этом терминале. VIP ресепшн вот здесь. А я не понял, меня таксист привозит подбегает какой-то мужичок, местный работник, сумку вытаскивает. Хорошего дня желаю. Думаю, да что такое? В чем дело? Что, черт возьми, происходит? А потом сразу понял. Оказывается, это VIP какой-то терминал. А вот отсюда у меня вылет в Америку. В общем, жду открытия стойки регистрации, получить билет свой. Ну и через пару часиков уже будет вылет. В общем, ребят, сижу, жду, когда я наконец-то уже залечу. Ну я, наверное, не взлечу, потому что с не летают, где я сейчас сижу. Посадка будет через час где-то. <coughs> Представляете, и здесь QR-код нужно было. То есть я когда прилетал, они какой-то QR-код заставили делать Какой-то вообще формальный Просто переходишь на их сайт, указываешь там на этом сайте дату прилета, дату вылета, время, номер рейса, свои фамилии, имя, и все, и тебе дают QR-код И улетать, такая же история Меня не выпускают без QR-кода, сначала сделал QR-код Вообще какой-то бред Просто та же информация, которая у них имеется Я зачем-то дублирую на их сайт, им даю QR-код, окей, все Плюс ко всему, я же в Америку лечу не транзитом я отдельный билет брал до Америки, а основной у меня билет до Таиланда из Нью-Йорка. А я до Нью-Йорка отсюда брал отдельно. Мне еще и отдельный PCR-тест нужен. Плюс еще Байден сказал, что за один день, за один день. Как умудриться это сделать, непонятно, но я умудрился. Вчера сделал, ночью они мне прислали, сегодня я предоставил. Тоже одним глазом просто глянули на QR-код, на тесты и все все-таки нос забит, заложен с нос остался, а так вроде себя чувствую отлично. Вот для вас видюшки, ребят, отправляю в Россию, чтобы в России мне не смонтировал. Кстати, кому монтаж нужен, обращайтесь ко мне в Инстаграм, ссылка в описании. Мало ли, кто кому-то еще будет нужно. Вот кто-то такой же есть путешественник или каким-то другим делом занимается, может быть вам необходимо. Чек не смонтирует и для вас я публикую. Поэтому да, несколько, несколько ребят задержка есть, поэтому, ну, извините, не могу актуальную информацию выкладывать. Но выкладывают в Instagram, поэтому идем в Instagram, и там с вами будем коннектиться и встречаться в тех городах и странах, в которых я бываю. да Бог успокоится, все проблемы, какие дела, ребят все, я на родине, через 4 часа вылетаю отсюда вышел с самолета, иду по американской земле уже ну, ребят, ну на родине я, ну, ну как дома, чувствую себя ну, это вот масло в огонек для тех, кто сильно расстраивается ну, даже не то, чтобы расстраиваться, завидует по факту а пишет каждый раз, вот ты предатель, ты, ты бросил, а какая там родня, это тебе не будет никогда родной, а? земля Немножко не понимаю, на самом деле, сейчас мне придется ли контроль проходить пограничный и потом снова проходить его обратно или же могу остаться в этой территории и сразу сесть на свой самолет, который будет через 4 часа Но это, как я уже говорил, это не один и тот же самолет, то есть это два отдельных Поэтому, наверное, придется все-таки проходить, потому что других вариантов нет, я просто иду на вот этот Border Control Короче, ребят, тут заблудиться можно Мне нужно AirTrain, вот он AirTrain, а я приехал не туда мне мужик сказал просто, говорит, на четвертый этаж поднимаешься и все. А сейчас другая женщина говорит, а это, говорит, восьмой терминал, тебе нужен четвертый. А для этого тебе нужно воспользоваться аэритрейном, каким-то воздушным поездом. Сейчас им мы воспользуемся. Ну, чем больше приключений, тем интереснее, правда. И вам, и мне, так что все нормально. Все под контролем. Все, ребят, нет никаких проблем. Доехал буквально за пять минут до терминала четвертого. Сейчас иду искать свои... Такие регистрации еще надо успеть покушать, как обычно, проблема есть хочу. Я раньше думал, что это невозможно. Как можно одному путешествовать, как можно одному куда-то поехать, а как же отели зарегистрировать, а языка же не знаешь. Вот, ребята, на моем примере, на примере деревенского парня я вам показываю, что вообще реально все. Все реально, ребята. Просто главное захотеть. Или не обязательно хотеть. Я прям не хотел этого. Я прям особо не желал этого. Ну так вышло, ночью. Ну, что, в грех не воспользоваться, правильно? Столько много в Таиланд требований у тайского правительства. Очень много требований, очень много. Страховку предоставь, PCR-тест. Вот этот, соответственно, Тай-Пас надо, надо создать, зарегистрировать. То, то, то, куча, куча, куча всего. Ну, короче, кое-как я все эти документы предоставил. Я думаю, уже не получится, но все нормально короче сингапурские вели вообще очень крутые у них просто стоит камера такая ты в нее смотришь подходишь маску снимаешь она тебя узнает автоматически твоя фамилия им отчество им говорит агат все все чувак огурте паспорт билет ничего не нужен ничего не нужен все иди ого какие все красивые короче вышли мы из самолета 10 часов позади перелета, очень быстрый перелет, прошел вообще супер самолеты, вот эти сингапурские классы, вышли выстрелы в линеечку, что все какие-то медлительные, я быстро-быстро самый вперед прошел, видите, дали какие-то бирки, я говорю, зачем, ну это то, что у вас транзит, и сейчас видим, куда-то поведут, и, наверное, в каком-то определенном месте мы только сможем быть, видите, вот они уже прошли куда-то, то есть не везде, наверное, гулять, я-то думал, я по аэропорту погуляю, а потому что сейчас время, у нас где-то 7 утра, у меня вылет в 4 вечера, ну, после обеда. Я думал, что я целый день смогу по аэропорту гулять, вам показывать красивый аэропорт, сингапурский. Похоже, нет. Сейчас посмотрим. Все, теперь куда-то братишка нас ведет. Короче, у нас как отдельно каких-то баранят, барашечков выстрелили в линию. Говорят, теперь сюда проходите, вот такая вот закрытая территория. И все, похоже, и целый день тусоваться здесь. И все мои фантазии относительно того, что я буду гулять по красивому аэропорту Сингапура, они, похоже, накрылись. Вон фуд-деливери есть. <laughs> Реально, смотрите, тут кинотеатр, фуд-деливери, вот можно еду заказать. И все, вот купить можно что-то. Детская площадка, телефон станции зарядки. И все, вуаля, так, ребята, и живем. Теперь все по пропускам, QR-кодам, разрешением, ограничениям и так далее. Ладно, что, пойду гулять здесь. <сёщит> Ребят, смотрите, какие <сёк> удобные ячейки. Придумаешь пароль. <сёк> <Да>. <сёк> Открыл. Телефон кинул туда и ушел. Не боясь, что у тебя его кто-то сворует. Удобно? Удобно, супер. Так, ну а где теперь места найти, где посидеть, непонятно. Все занято. А еще там народу человек, наверное, 50 стоит, ждет. А все такие лакшери места с зарядками. Или на диванчиках, но ну, удобнее. Все Друзья, занято. А это вот food delivery service, видите, можно заказать еду. 40 минут, час ждать надо. Ладно, что. Бывали хуже места, где я бывал. Проводил время. Пол жизни в вершовой пробыл. Без всяких удобств, ничего страшного. А здесь таким лакшери сервисом не пробуду дня, что то Нормально. Ребята, какая красота, посмотрите. Ну? А вы там сидите в Саратове и что делаете? Непонятно. А я тут в Сингапуре кайфую, смотрите. Местную лапшу ем. 11 долларов вот это вот стоит. А еще шоколадка. 11 долларов. Сижу, видео скидываю, видите? Исходники скидываю. Вот такая, ребята, история. Поэтому я сейчас в Сингапуре а завтра я уже буду в Таиланде, а вы только начнете смотреть ролики, наверное, из Доминикана. Поэтому еще раз, вот под вот, Инстаграм сюда идем, ребята. Потому что Инстаграм, вот он, мне в телефоне. Я прямо сейчас записываю свой шикарный завтрак в Сингапуре. И выкладываю туда. А вы это увидите через две недели. Короче, ребята увидел в аэропорту вот такой вот аппарат. Кстати, уже почти никого здесь не осталось, в этом закуточке, куда нас изначально загоняли, все улетели. А у меня самолет будет где-то через 4 часа. Но ну, я решил вот этим аппаратом воспользоваться. Потом еще тем воспользуюсь. Водички надо взять. В общем, смотрите. Это валюта местная, как я понимаю. Я перевел сейчас 5 SGD. Перевел в доллар. Это получается около 4, кажется, долларов. Вот это аппетитно очень выглядит. Гриль Сальмон спагетти. Ладно, давайте выглядим. Выберем беспроигрышный вариант. Вот это вот. Мне кажется, он точно вкусный. Ну, конечно, горячий. Как же холодный. Все, сейчас они будут готовить. А, здесь мне теперь оплатить надо, как я понимаю. Видите, разберется даже младенец, ребят. Так что путешествовать совсем не страшно. Почему я говорю, что это не страшно? Потому что однажды мой друг Саратова сказал мне, что ну куда же я поеду из Саратова? Я ведь языка не знаю, понимаете? Куда я поеду? В какую я Таиланд поеду? Мы как раз о Таиланде когда говорили, это было года 4 уже назад. Конечно, я никуда не поеду, потому что, ну, я не знаю языка. Вот, ребята, 189 секунд, и все, и мне вот сюда подадут мое блюдо, а я пока выберу что-то попить. Наверное, водички возьму. Так, приготовили еду, должна быть вилка. Вот, ребят, смотрите, что я получил за 3,60, 3 доллара 60 центов, в переводе на доллары, совместная валюта называется на сингапурский доллар она немножко меньше, чем доллар обычный. кусочек рыбки и ну вот такая в томате, в томатном соусе вермишель. в принципе лучше, да, чем за 11 долларов я взял суп, э, чай и шоколадку, да, совсем ничего. здесь вот такая вот более-менее полезное даже блюдо. Приятного аппетита мне. буду ждать своего вылета, еще немножко остался. реально, ребят, посмотрите по аэропорту никто просто так не гуляет, то есть только, только лишь сотрудники Аэропорта, пилоты, соответственно стюардесы, работники, все, больше никого нет. Ну либо кто ждет своей посадки, вот несколько ребят просто у них вот здесь гейт, они ждут посадки. Сказали, что они просто озвучат по микрофону. Я думаю, что здесь немного людей летят в моем самолете конкретно в моем. Это просто здесь трансферный рейс сюда всех привезли из трансфера. Но в принципе в нашей вот этой закрытой территории все необходимо есть. Даже Sony PlayStation он есть. Влететь полтора часа всего лишь из Сингапура до Пхукета. У меня уже один мой подписчик прилетел, а сейчас мне звонил, рассказывал, что ну, какие требования, какие вообще там условия. В общем, ребята, действительно, там, когда мне говорят, подписчики, о, что, на Пхукет полетишь или там в Таиланд полетишь на Новый год. О, я, может, тоже подкачиваю. Я думаю, ага, подкатишь. Если бы ты хотел подкатить, ты бы эти требования все читал и знал, что там в... так все, блин, сложно. Я их мониторил на протяжении последних полутора месяцев. И столько-столько разных ограничений, изменений было внесено. Но ну, вот на сегодняшний момент я платил этот QR-код. Сейчас по прибытию, по прилету у меня либо сразу в аэропорту возьмут этот... Ой, QR-код, извините, тест, PCR-тест. Либо сразу тест возьмут, хотя у меня один уже есть, но теперь они новый берут. Либо по прибытию в мой отель у меня возьмут и я не могу вы из отеля никуда выходить по закону по правилам не смогу без результата как только будет результат я смогу выходить но также для того чтобы вот этот qr-код тайпас он называется и получить я должен был забронировать себе отель специальный отель с пометкой ша плюс это тот отель который вот таких как я бедолаг которые прилетают на отдых в такое непростое время принимает и вот этот шат плюс, видимо, себя включает какие-то дополнительные ограничения, либо, я не знаю, камеры слежения, условия, персонал, который будет следить за нами, чтобы мы никуда, не дай бог, не выходили без результатов PCR теста.